Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу, как скачать чит сплэш. Для этого переходим в описание любого видеоролика. Ну, естественно, не любого, которого вы сейчас, естественно, смотрите. Вот, открываем описание. А здесь есть две ссылки на чит и скрипт. Скачиваются они одинаково. То есть, разницы нету. То есть, сейчас я вам покажу только, как скачать Чит. А скрипт скачивается точно так же. Значит, переходим по этой ссылке. Ждем 5 секунд. Нажимаем на кнопочку перейти. Здесь еще раз 5 секунд ждем. Еще раз нажимаем перейти. Так. А там, короче, были условия. Их нужно было выполнить. То есть это подписаться на канал. Поставить лайк на видеоролик и написать комментарий, и вступить в мой дискорд сервер. Вот, эти условия у меня уже были сделаны. Также, у кого они были сделаны, вас тоже сразу перекинет на этот сайт. У кого они не сделаны, их выполняете, и после этого нажимаете нам на зеленую кнопочку и переходите на этот сайт. Далее, что нужно сделать. Нажимаем на кнопочку «Скачать бесплатно». После этого выбираем через браузер, И нажимаем на кнопочку «Скачать файл». Все отлично. Скачивается файл. Открываем его. А также возможно то, что у вас его Chrome заблокирует. Для этого что нам нужно сделать? Это зайти в «Загрузки». И здесь будет кнопочка. Не помню, как она называется. Вы ее нажимаете, то есть разрешаете. И после этого у вас он скачивается. Также советую перед открытием чита отключить антивирус, у меня только один антивирус, вот я его отключил, после этого нажимаем кнопку показать в папке, открываем RAR файл и после этого переносим папку с читом на рабочий стол. Все отлично, это можно все закрыть, чтобы оно не мешалось, и открываем папку с читом. Далее, после этого, открываем чит, нажимаем «Да», ждем пока он загрузится, все, вот он появился, отлично. И, смотрите, здесь есть две кнопочки «Логин» и «Регистр». А если вы первый раз используете этот чит, вам, естественно, нужно нажать на кнопочку «Регистр». Если у вас уже есть аккаунт, вы нажимаете на кнопочку «Логин». А, либо же по-другому, ну сейчас посмотрим, короче, смотрите, Нажимаем на кнопочку регистр, открывается сайт, сразу скажу то, что я уже залогинен, если у вас еще нет аккаунта, вас попросят зарегистрироваться, вот, регистрация проходит через Google аккаунт, можете в принципе другой Google аккаунт создать, не используя свой основной, вот, чтобы уже точно... Не переживать ни за что. Ну, в принципе, и так ничего не случится. Вот, вы, получается, регистрируетесь, выбираете Google аккаунт, все. И после этого у вас должно появиться вот такое окошко. И здесь вот написано ключ ваш. Вы его копируете, вставляете сюда и нажимаете на кнопочку «Логин». Так, все отлично. У меня получилось залогиниться. Так. Что нам нужно дальше после этого делать? Естественно, заходим на сайт Roblox. А давайте посмотрим, какой у меня скрипт есть. Тут есть два скрипта у меня только. Давайте, в принципе, вот этот возьмем. Все, это можно все закрыть. Далее. Открываем, получается, этот режим, для которого, для которого предназначен скрипт. Ждем, пока загрузится. Так, сразу звук отключаем, если у вас он будет включен, и делаем качество на максимум, если у вас компьютер позволяет это сделать. Так, После этого э, вставляем сюда скрипт, нажимаем кнопочку «Inject», ждем пока заинжектимся, и, как видите, у меня не получается заинжектиться. А если у вас также не получается заинжектиться, как у меня... Заходим в настройки и здесь выбираем какую-то версию из двух. Я вот выберу версию 2.0, включаем ее и после этого еще раз пробуем нажать на кнопочку Inject. Здесь получается ждем пока все проверится, либо же скачается. Так, и как видите, иногда может вылезти такая ошибка, вы ее просто на крестик закрываете и нажимаете еще раз инжект. Это просто там проблема с DLL, то есть это проблема не самого чита, а проблема DLL. -а. Раньше такого не было, это вот сейчас в последнее время эта проблема появилась. Ну, в принципе, ничего страшного. Так, и после этого нажимаем на кнопочку Exclude. Все, вот он появился, на скрипт, отлично. И после этого можете спокойно использовать, играть и так далее. Как видите, автоклик здесь работает. А, также давайте... Проверим открытие яйца. Так, места у меня есть для питомцев, отлично. А, допустим, выберем вот это яйцо. Найдем здесь его. Вот, оно называется 5MEC. Выбираем. Заходим, в питомцев и смотрим, будет работать или нет. Да, как видите, открытие пошло и открывается очень быстро. Также есть кнопочка AfterEQ Best. Давайте нажмем. Тоже функция работает. А, также функция есть автоколлект ревард. Давайте проверим. Ну, как видите, у меня не сработало. Возможно, она у вас тоже работать не будет. Но, в принципе, вы просто можете подбежать к сундуку и собрать его сами. А, также здесь можно делать автоматические ребёрсты. А, значит, находим, где у нас здесь находится ребёрсты. И давайте попробуем сделать... 75 реберстов Посмотрим получится или нет Пишем 75 И включаем Так ну вроде бы как не получилось Окей а -а давайте тогда попробуем Один реберст делать Тоже не получается Но эта функция работает через раз В принципе Можете просто через эту панельку Делать сами реберсты и все В принципе будет все шикарно также есть телепорт. Выбираем, допустим, любой остров и тпхаемся. Как видите, работает. И здесь есть, есть также умножение. Каждый остров дает определенное умножение. Как видите, оно сменилось сейчас, то, что я тпхнулся на другой остров. Ну, в принципе, все. Здесь больше по скриптам особо ничего нету. Буду на этом заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал.